Друзья, всем здравствуйте еще раз. Скажите, я уже поняла, что тут и новички, и не новички. Скажите, пожалуйста, вам было бы интересно узнать, где брать людей? Это самый главный вопрос у всех. Вот вообще. вот у кого, Поднимите руки, кому интересно, где же брать людей? Где их приглашать, где их находить? У меня всегда этот вопрос, и у меня лично, и у моей команды, первым номером стоит. Поэтому сегодня я вам немножко расскажу. Вы знаете, я пришла, как многие в НСП приходят на продукт, и много лет рекомендовала продукт своим знакомым, друзьям, и так у меня собралась структура. И вот сегодня я понимаю, что нужно людям не только продукт, но еще людям нужны деньги. И поэтому я учусь вместе со своей структурой сейчас приглашать людей и на продукт, и на бизнес. Один из способов приглашения людей – это поиск людей на их рабочих местах. Рабочие места могут быть где угодно. То есть вы можете... Прийти э, в бизнес-центр э, в любой и с, э, разговаривать там с людьми можете прийти в аптеку например или фитнес-центр и э, есть очень хороший вопрос э, могу ли я задать вам вопрос не по теме как правило человек ну, вы здороваетесь спрашиваете его могу ли я вам задать вопрос не по вашей работе как правило человек отвечает да конечно и тогда вы можете ему предложить, подарить информацию, познакомиться с ним. И человек будет отвечать вам, ну, вот такой взаимностью, вы знакомитесь с человеком. Что вам для этого нужно? Вам обязательно нужны визитки в кошельке, чтобы вы могли эти, эту визиточку оставить человеку. Либо это буклетик маленькой компании, на котором наоборот есть место, где вы можете прописать, свое имя и телефон обязательно как любочка нам говорила это улыбка у меня сейчас не получается улыбка потому что я мандражирую слегка а, улыбка и а, позитивное настроение а я открою маленький секрет Эту презентацию, основу моей презентации, я взяла у Андрея и Татьяны Смоляк. Это ребята из Минска, которые имеют большие ранги и которые очень много работают. Они молодые, позитивные, у них четверо, по-моему, уже на сегодняшний день ребятишек. И они делают этот бизнес очень легко. Ну, по крайней мере, так кажется со стороны. И вот это предложение... Либо вы предлагаете человеку бизнес, либо вы предлагаете человеку познакомиться с продуктом, позовете его на здоровье. Здесь есть такие рабочие фразы, которые а, вы можете использовать, ну, немножко подредактировав их под себя. Главное правило – не начинать рассказывать человеку про возможности NSP, Nature Sunshine, а, прям вот там, куда вы пришли главное вам пригласить его на какую-то встречу где-то встречу и только на этой встрече начать рассказывать потому что для того чтобы дать человеку ну, всю информацию необходимую и выяснить потребности человека вам потребуется как минимум 20-30 минут на ходу это сделать вообще невозможно поэтому есть дежурная фраза. Если человек говорит, да, расскажите мне прямо сейчас, что тут такого. Ну, это будет быстро, и, и, и все, и больше мне ничего не нужно. Расскажите, что надо. Поэтому есть дежурная такая фраза. Я не люблю решать серьезные вопросы на ходу. При встрече я вам расскажу более подробно. Итак, на рабочих местах. А, следующий следующий способ везде где вы оставляете деньги вы ходите к фитнес залы или вы ходите к зубному врачу или это будет какой-то косметический кабинет маникюрный салон обязательно там познакомьтесь с профессионалом и оставьте информацию и о себе и о наших замечательных продуктах не стесняйтесь о них говорить потому что вы сегодня уже слышали насколько они великолепны прекрасны и всем всем нужны тем более у нас очень широкая линейка а, можете а, при первом знакомстве спросить разрешение а можно ли если человек прям отказывается ему ничего не надо от нас а можно я вам с вами поделюсь еще информацией. у меня был такой случай я покупала себе одежду прям вот в киоске в метро и разговаривала с продавцом и я спросила у него можно я вам в следующий раз, когда буду к вам приходить, принесу информацию про витамин D, потому что вот у нас новый витамин D пришел, он такой классный, шикарный. И в следующий раз, когда я к ней пришла, уже имея с собой в сумочке наш буклетик про витамин D, я спросила у нее, я вам принесла про витамин D буклет, вам нужно? Она говорит, да, конечно, да, да, да, я обязательно почитаю. И забрала мне его. А, метод вытянутой руки. Очень хороший метод. А, главное быть позитивным улыбаться с хорошим настроением и здесь вы можете знакомиться с людьми везде где вы находитесь прямо сейчас то есть вы в очереди на детской площадке гуляете с детьми пошли вы в поликлинику или провожаете своего родителя в поликлинику соседи в кафе иногда спрашивают а что это у вас такое вы можете поделиться и рассказать другие общественные места совершенно любыми все разные люди и ходим в разные общественные места везде нам помогут визитки в кошельке и наше доброе настроение и желание поделиться информацией которая у нас вот прям вот вагон вагон старый добрый список знакомых поднимите руку у кого он есть угу. очень хорошо смотрите как работает список знакомых все равно э Индустрия сетевого маркетинга, чтобы развиваться в ней, предполагает, что у вас есть список знакомых. Если нет, начинайте его, заведите его и добавляйте туда людей. Вы можете его составлять как хотите. Можете просто написать всех своих знакомых и потом добавлять туда по мере знакомства. Можете сразу разделить его по категориям, по профессиям. Но проще вспоминать людей, когда вы садитесь и хотите написать вот этот вот список знакомых. Во-первых, по профессиям, по каким-то категориям. То есть можно по возрасту, можно мужчины и женщины, по группам. Ну, вот какие, какие у вас приходят образы в голову. По месту проживания. А Это могут быть как города, так и страны. Сейчас у нас есть возможность очень хорошая развития международного бизнеса, потому что вы знаете, что мы можем работать и в Европе, и в Америке, и Турция у нас обеспечивает всю Азию, и на рынке СНГ. По совместному обучению, если вы где-то обучаетесь, где-то вы в поездку поехали, вы тоже этих людей... Ну, с ними познакомитесь и не обязательно с первого раза ходите всем говорить что у вас есть но вы можете внести в список знакомых их и потом этим списком пользоваться а, откуда мы можем еще брать людей для пополнения списка знакомых это могут быть интернет-ресурсы это очень кропотливая работа но она приносит свои результаты вы можете в любой соцсети задать поиск либо специалистов, либо педагогов и просто начать с ними дружить, знакомиться через переписку и впоследствии предлагать им возможности нашего бизнеса. Какие-то проекты или мероприятия, в которых вы участвуете помимо НСП, Я думаю, что у всех есть такое, либо это от основной работы, либо какие-то интересы ваши, где вы встречаетесь с людьми, общаетесь. И не всегда вот просто можно прийти и сказать, я занимаюсь тем-то, у меня есть кто-то, пошли со мной. Специалисты по красоте вы все знаете если не знаете то знаете что специалисты по красоте которые разберутся в нашем бизнесе и в наших продуктах всегда будут иметь дополнительный доход причем он иногда перекрывает даже их основной доход но ну, это стилисты массажисты косметологи фитнес-тренеры их великое множество мануалисты врачи разных профилей Бухгалтеры, они умеют хорошо считать деньги, когда им показывают маркетинг-план, они очень ну, отзывчивые на это. Педагоги и учителя, они могут хорошо доносить информацию до большого круга людей. Ну и сетевики, сейчас вы знаете, что время такое, что многие компании ушли с рынка, и мы можем предложить им свою любовь, заботу, и они придут в нашу компанию следующий метод работы это рекомендации обязательно спрашивайте рекомендации если вам человек вдруг сказал ой нет мне это не надо только не просите список 10 человек просите одного человека скажи пожалуйста у тебя есть кто-то я в свое время сейчас расскажу прям реальную историю у меня есть знакомый доктор и она, мы с ней давно знакомы. И я ей говорила, вот я занимаюсь тем-то, тем-то добавки. Она говорит, ой, Ира, добавки не нужны, все из еды. Вот все из еды. Она врач. Я ее слушала какое-то время. Потом увидела людей, которые в НСП, что они а, совсем вида другого. У них хорошая кожа, шикарные волосы, они стройные, подтянутые. И не стала ее слушать, и ушла вот в НСП. Через какое-то время, думаю, ну она же врач, она должна это понимать. Делаю ей предложение, она говорит: нет, Ира, я не буду этим заниматься. Прошло, прошел год там или два года, и я опять звоню и говорю: скажи, пожалуйста, а у тебя есть какой-нибудь врач, который работает с добавками? Посоветуй мне кого-нибудь, ну одного твоего знакомого. И в течение какого-то времени прям очень незначительного нескольких дней она залезла на сайт она все посмотрела все почитала оформила соглашение и теперь это мой лидер ну вот тут тоже очень хорошо если тот человек кто вам дал рекомендацию позвонит этому человеку и скажет что ну, надо попросить его об этом вот саша позвони пожалуйста Мише, скажи что я буду звонить ему потому что знаете же, что сейчас вот незнакомый номер иногда смотришь и не берешь трубку, мало ли там кто звонит. И поэтому, ну можно через WhatsApp, конечно, писать. Но самый идеальный вариант, если вот э, Саша позвонит Нише и, и скажет, будет звонить Ирина, э, она тебе будет предлагать то-то то-то или ну просто поговори с ней. Ну вот э, способы. А, еще приглашения а, есть такие которые я не проговаривала это Выйти на улицу с табличкой. Да? Старинные методы. У нас однажды на площади Ленина стоял парень зимой и летом. Вот с такой. Я не знаю, с какой он был компании, но я его прекрасно помню, как он стоял и ну, предлагал к нему кто-то подходил. Он просто стоял и стоял там с утра до вечера. Я его несколько раз видела. Есть способ расклейки объявлений: Он знаете, чем хорош? что вы запускаете энергию. Вот когда я ходила и клеила объявления на подъезды, вот за мной следом шла какая-то бабушка и все это обдирала и выбрасывала. Никто по этим объявлениям мне ни разу не позвонил. Но, знаете, вот идешь, расклеиваешь объявление, и в этот момент тебе кто-то звонит, твой клиент и делает заказ или звонит узнает когда можно встретиться чтобы поговорить об НСП. ну то есть вы вкладываете свою энергию и приходит обратно какие-то от вселенной вот прям действия это тоже работает можно раздавать листовки на улице это прикольно я раздавала то есть ты стоишь и в тупую раздаешь, или хлорофил. Во-первых, ты улыбаешься. Люди спрашивают, что это. Не все выбрасывают сразу мусорницу. Один раз меня от метро вышел охранник и сказал: уходите отсюда. Я говорю: почему? От вас мусора много, потому что все выбрасывают. Я сказала: ну ладно, извините, и ушла к другому метро. Ну, что делать? Тут не повезло. Тоже, ну вот. Все надо попробовать ну, вот такие методы уже не работают сейчас есть интернет сейчас есть вот, рекомендации очень хороший способ и ну, вот все способы привлечения в принципе я вам назвала есть еще анкетирование когда команда выходит на какую-то остановку и начинает у всех анкеты собирать и потом звонит Ну вот мы таким мне не удалось поработать таким методом и все рвалась рвалась но не получилось пока может еще пойдем анкетировать следующая часть моей темы я помимо методов привлечения людей решила добавить туда как себя вести ну вот во время встреч во время знакомства просто это элементы хорошего впечатления чтобы про них не забывать Демонстрировать свою уверенность, выглядеть аккуратным, дарить улыбку, называть клиента по имени, дать понять значимость клиента, быть приятным, расслабленным, доверие, не извиняться за отнятое время. Очень часто бывает у меня тоже, что я... Переживаю. Вот я человека зову, а вдруг он занят, а вот мне надо с ним целый час будет разговаривать, да он точно не пойдет, вот это вот крутится, вот это все в голове. Но не извиняйтесь, вы даете человеку возможность. Если вы правильно построите беседу с человеком, то вы дадите ему возможность либо заработать дополнительные деньги, либо получить какой-то результат по здоровью. «Приходите вовремя. Рассказываю свою историю. Я опоздала на встречу. Сидят муж с женой. Я приглашала женщину, она пришла с мужем в кафе. Они уже взяли кофе или чай там, я не помню. Сидят, пьют. Я влетаю такая. Зима. Мне надо раздеться. Я начинаю с себя стаскивать эти шарфы, куртки. У меня все падает. У меня упала сумка, и из сумки что-то вылетело. Я это все давай собирать. Она-то ладно сидит на меня, смотрит. Причем мы были знакомы чуть-чуть». А мужчина прям вот так вот выпучил глаза и думает, это что? Они, она сделала потом несколько заказов. И в принципе ну, потерялась из вида, но вот такой опыт опоздания на встречу у меня был. Теперь я очень сильно всегда стараюсь прийти за 10 минут, чтобы спокойно раздеться, усесться, открыть свой ну, там ежедневник или достать литературу, поставить баночки, чтобы человек пришел и видел, что ты его ждешь. Семь этапов встречи. Сейчас проходило обучение от центра Валентины Ковалева. Я в нем принимала участие. И нам там давали семь этапов встречи. Вы сфотайте себе, потому что это очень ну, эффективная технология. Ну, мы Приветствие присоединения. Обязательно спросите, удобно ли человеку, когда он пришел на встречу. Спросите сколько времени у него есть на эту встречу и подгоните себя под это время потому что люди торопятся и если у вас информации на целый час а он пришел на 20 минут <coughs> надо свою, а, свой спич сократить под это время чтобы человек не убежал на середине слова вашего а, о себе нужно рассказать три предложения кто вы чем занимаетесь и какую-то о себе м, фразу чтобы человек понял, что он может от вас получить пользу. И затем разговаривайте с человеком уже только о нем. Фокус внимания переводите на человека. Не рассказывайте истории про себя. Ждите, пока человек раскроется, расскажет, что ему интересно, и расскажите ему истории, которых у нас великое множество, применительно к его проблеме. Потому что я сама очень в начале своего бизнеса, у меня была такая смешная совершенно история. Мужчина, я еще тогда работала, говорит, у меня вот женщина есть, мне почему то надо такое, ну, чтобы с этой женщиной, а он ну, возрастной такой, ну, после 50, и с большим весом. я, я думаю, сейчас Айчи в Сьюхимбо выпит, у него давление как подскачивает. И говорю, нет, я сейчас не вспомню даже, как его зовут, да? Ну, Николай, допустим. Нет, Николай, вам надо пройти а, вот ЖКТ сначала, очистку, чтобы снизить вес. Что вы думаете? Он купил эту программу очистки, вот ЖКТ, ну, полную реабилитацию. И так меня потом избегал. Он обходил меня стороной за три километра, чтобы только мы с Ним не встретились больше. Потому что Он мне доверил самое святое, а я ему тут ЖКЦ. Ну вот. Сейчас я так не делаю. Я человеку даю то, что он хочет вообще получить. И очень внимательно нужно слушать. Ну, вот мы даем предложение в разрезе того, что мы узнали о человеке. Пятый пункт – это демонстрация бизнеса. Как мы можем продемонстрировать бизнес? Мы можем рассказать истории, принести баночки, показать баночки, угостить человека нашими продуктами. Вот совсем недавно... Я вообще даю, я однажды дала разжевать девушке Грипайн с протекторами, она разжевала, я сморщилась, сказала, фу, какая гадость, теперь я спрашиваю, хочешь попробовать омега-3 нашу, вот у нас есть доктор, у нее сын вообще капсул на салат выливает и ест очень вкусно, она говорит, а можно прямо разжевать? Я говорю, да, мои, мои внуки жуют очень спокойно. она берет, жует очень внимательно, слушает там свое, что у нее внутри происходит, и говорит, да, очень вкусная омега. Вот. После этого можно ответить на вопросы и возражения человека, который к вам пришел. И седьмой пункт. Вы обязательно, ну как... Нужно предложить человеку заключить контракт, если он сейчас готов. Если он сейчас не готов, то можно назначить вторую встречу, чтобы поговорить более детально. М можно, если готов и заключаете контракт, или даже если сейчас не заключаете контракт, то договориться с ним, но ну он в принципе согласен, договориться с ним о дальнейших действиях. Ну вот по выбору продукции обязательно попросить рекомендацию. Есть такое, что ну, ему будет веселее начать бизнес с каким-то партнером сразу. Его можете попросить рекомендацию, если у тебя какая-то знакомая, знакомая, знакомая чтобы вы вместе уже погружались в эту тему. Приглашаю его, ну, вот тоже проведем беседу. и если нужно вот, встретиться с этим человеком если пока человек не готов ну первое попросить рекомендацию продолжать общение дальше у людей меняются жизненные ситуации и они могут ну, у кого-то э, через полгода у кого-то через год может ситуация поменяться и ваше предложение будет ему очень даже кстати у меня есть клиенты которые взяли на 30 баллов исчезли на, на несколько лет и потом когда но ну, они все равно знают что я тут на этом же месте и они звонят и спрашивают ну, просят какого-то совета Ну, в основном так как у меня в основном клиенты м, такие пользователи то спрашивают Периодически узнавать, как дела, создавать интригу о себе. Но ну, это, как правило, в соцсетях, когда мы выставляем фотографии с очередного мероприятия, рассказываем, где мы были, что мы делали. Приглашать на мероприятие. Очень интересный пункт, хочу на нем остановиться, потому что когда вы человека раз пригласили, второй раз пригласили, третий раз пригласили, и он уже думает, да ты мне достала. Я всегда спрашиваю. Вот мне человек отвечает, ой, я нет, не могу, я не приду. Я всегда спрашиваю, скажи, пожалуйста, а тебя в следующий раз приглашать на мероприятие? Он говорит, да, приглашай, пожалуйста. Либо он говорит, ой, нет, мне это неинтересно, вообще больше мне не звони. Я говорю, хорошо, нет проблем. Иногда приносить информацию, об этом мы уже говорили, сделать отметку в альбоме семи обращений. Поднимите руку, у кого есть альбом семи обращений чудеса это такой хороший инструмент от олега нижегородцева я им пользуюсь он очень приятный и я думаю что есть у нет у вас смотрите могу нарисовать быстро он очень прост вообще люди до семи а, обращение к ним ну, обращаться можно до семи раз, то есть вы даже не стесняйтесь, вы его треплите и треплите потихоньку, потому что у людей меняются не раз 7, не день нет, а, раз. об этом я уже сказала что ну то есть пригласить на мероприятие берете тетрадочку большую поперек и его вот так делаете, ну чтобы она вот так открывалась, вот так была в ширину и делаете вот тут вот две широкие колоночки 7 маленьких 3 4 5 6 7 так вот чик ну и на листочке у меня входит где-то три человека здесь будет информация о человеке фамилия телефон, где живет, в каком городе, откуда. Здесь будет информация, что вы о нем знаете. Потому что я, например, через год уже вообще не вспомню, что, как, как зовут собаку, детей, сколько у него там... Ну, потому что знакомишься много, общаешься много. Вот сюда запишите, что там две внучки, пять лет и шесть лет. И дальше идет у нас ну, вот эти вот обращения... Пишите дату, познакомилась, принесла буклет витамин D Через месяц, например, пригласила на мероприятие такое-то, на третий месяц. Встретилась в офисе, показала продукты, контракт, вот тут пишите, контракт номер такой-то. И когда вы начинаете, вот в списке знакомых у вас просто все-все-все. Но когда вы начинаете общаться с человеком, занесите его в альбом семи обращений. Он называется у Олега Нижегородцева «Золотой альбом семи обращений». И он очень хороший помощник. То есть вы можете там пролистать а, через какое-то время и посмотреть. О, точно, я же вот этого вот давно ну, никуда не звала, а он мне сказал, приглашай меня. И это будет вам очень хорошим инструментом для работы теперь прикольные фотки Люби, люди любят когда их любят ну вот не думайте о них плохо у них просто есть свои обстоятельства жизненные им хреново у них может быть плохое настроение и их может ну что-то тревожить тот же жкты и они поэтому вот так себя ведут не душите людей вот это про то, что каждый день их не, не тягайте, не дергайте. Спросите у него, когда мне можно тебе позвонить, чтобы у тебя было там время встретиться. Или могу ли я тебя пригласить на встречи. И если он не хочет, не надо. Людей вообще на самом деле очень много. Мы сегодня слушали. Система действий. Смотрите. Мы проговорили несколько, про несколько методов э, приглашения э, к нам на бизнес, на продукт. Несколько методов. Не берите все сразу, и не хватайтесь и за то, и за то, и за то. Берите один, два комфортных для вас метода. И отрабатывайте до автоматизм. Как только вы начинаете ловить кайф, я такой кайф ловила, когда ходила по аптекам. Вот просто в аптеку предлагаешь, каталог посмотреть. И ну, ну, нормально, ни одного человека у меня из аптеки не пришло. А... И, и еще из парикмахерских тоже я сделала вывод, что девочки, которые просто стригут, они не хотят вообще разбираться ни в чем. Они, а вот она просто тупо пришла и стрижет. Только когда по рекомендации приходит а, парикмахер, вот я общалась, в глубине у меня есть девушка-парикмахер. Тогда она прямо садится и начинает разбираться. Она пришла по рекомендации. Ее никто на рабочем месте не дергал. Выберите для, для себя комфортные методы и работайте ими. Используйте метод ежедневных действий. Вот смотрите, сейчас я вам покажу такую, такой слайд интересный. Я его взяла практически без изменений. Это ребята минские, у них вот такой вот метод ежедневных действий. 10 человек по холодному рынку ежедневно, пять звонков по списку знакомых ежедневно. Ну, вот в залы они приглашают. Домашние кружки два раза в неделю. Кстати, домашние кружки, я забыла сказать, очень хороший метод приглашения людей, когда вы дома, в расслабленной совершенно обстановке, выбираете какую-то небольшую тему, о которой вы будете говорить, и приглашаете на домашний кружок прям домой к себе своих друзей. Они приводят своих, вы пьете чай, все это... Ну, это очень хороший, классный метод привлечения дружбы в, в своей команде. Это очень интенсивный метод ежедневных действий. Я начинала с одного действия. Как Олег Нижегородцев говорит, хотя бы лежите по направлению к своей цели. Даже если вы ничего не делаете, лягте и лежите, и ползите в ту сторону. Поэтому ну, на начальном этапе я записывала в себе в ежедневник на, на следующий день какие-то ежедневные действия. Позвонить тому-то, отправить информацию тому-то, посмотреть вебинар такой-то. Даже просмотр обучающего вебинара уже очень эффективное действие для новичка. Или чтение литературы, поиск людей в интернете. Ну, вот это все. Еще знаете, что хотела сказать? Действуйте. <соценно> <соценно> Просто что-нибудь делайте. Благодарю вас.